Добрый день! Сегодня маленький лайфхак как соединить сливную какую-то трубу с канализацией у меня допустим нужно сделать слив конденсата от фанкойла в трубу на фасад не представляется возможным вывести возможно у кого-то от бака нужно сделать какой-то вывод слив с расширительного клапана то есть что нам понадобится заглушка 50 обычно две муфты и труба полипропилен под пайку с этой стороны впаяли одну муфту. С этой стороны, чтобы она никуда не туда, ни не сюда не двигалась и трубу. Потом берем это дело. Вот, вставил в канализацию. И все. У нас у нас так вот получается герметично, потому что он там впаялась вместе с заглушкой. И потом мы к этой трубе подсоединим наш слив. То ли это будет соединение какого-то металлопластика или полипропилена. Есть такое соединение. Сюда припаивается, здесь резьбойная. Либо выпаем трубу аж до самого слива. Все, может быть кому-то пригодится. Спасибо за внимание, до свидания. Подписываемся на канал, ставим лайки, буду благодарен. До свидания, ребят.